У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами Билли Брим. Вы знаете, кто такая Били Брим? Она основала служение «Молитвенная гора» в Азарксе. Сегодня она здесь и будет говорить с нами о замечательных вещах. Поэтому слушайте. Знаешь, Глория, я бы хотела, чтобы каждый мог быть с нами на каждой передаче прошлой недели. Я тоже. И есть способы это сделать. Передачи можно посмотреть на сайте KCM.org. Есть и другие места, где они находятся в архивах. Потому что мы не хотим возвращаться назад. Верно. И учить обо всем, о чем учили на прошлой неделе. Я хочу начать с одного места Писания. Я думаю об Иисусе по дороге в маус С теми двумя, которые с Ним разговаривали. И написано, не горело ли в нас сердце наше? Да. Иисус взял все места Писания из Ветхого Завета, говорил с ними из Моисея и показывал им, как о нем говорится в этих местах Писания. И я хочу начать с одним из этих Писаний из пророка Исаи, Исаи 9.6, ибо младенец родился нам. Сын дан нам. Владычество на роменах его и нарекут имя ему Чудный Советник Бог Крепкий Отец Вечности Князь Мира Хвала Богу И мы говорим о мире Мы говорили, что на иврите слово «мир» — это слово «шалом» И в нем много всего есть «Князь мира» на иврите это звучит как «сад шалом». Тебе нравится, как это звучит, не так ли? Да. «Сад шалом» — «князь мира». Что значит это еврейское слово? Потому что он — князь этого. Что бы оно ни означало, это иврит, и это в книге Исаии. Что бы оно ни означало, он пришел дать нам это. Его названо «Господом славы». Он пришел, чтобы дать нам славу, и он князь мира. Он пришел, чтобы дать нам мир. Слава Богу. И прошлой неделе мы начали с того, что сказали, «Может, ангел что-то пропустил?» Тот, который сказал, «Слава Богу на небесах и мир на земле, благоволение к людям в этом ребенке». Иисус пришел, чтобы дать мир. И на самом деле, это не совсем то, что называют миром в этом мире. В то время была Римская империя, и она не была мирной. И так продолжалось с того времени и по сегодняшний день. Может, ангел ошибся, сказав, он пришел принести на мир. Но нет, он сад шалом. Он пришел дать на мир. И мы узнаем, что это означает. Что именно он дал нам. И одна из вещей, которые мы делаем, это рассматриваем значение слов на иврите. Есть книга. Это книга, написанная Эдвардом Горовицем в университете в Америке, для студентов-евреев, которые изучают еврит. Учитель, на какой мы странице? Мы ученицы. На странице 2022. Я буду называть тебе ученицы на еврите, Тальмеда. Тальмеда. Тал Тальмеда. Тальмида. Ты Тальмеда Тора. Я Тальмеда. Я изучаю еврит. На самом деле, я не учитель, я ученица. Да, я чувствую себя этим. Итак, корень на иврите, как мы уже говорили... В этом языке все слова растут из какого-то корня. Они вырастают из какого-то корня. И в Новом Завете говорится, чтобы не возник корень горечи, потому что если у вас корень горечи, то он вас отравит. Поэтому корневая система очень важна. На иврите всех слов есть корень. Это что-то свежее. Корень дает место для всего остального. О, горе. для всего существа, для Я всего, думаю, что, что касается этого предмета. Корень. Я думаю, что Бог сказал это сейчас тебе. Потому что, когда ты сказала, как ты думаешь, что я что? услышала? Корень определяет плод. Это действительно здорово. Мы, мы услышали, услышали от важного. Господа. Я запишу это. Это пришло ко мне, когда ты сложила руки вот так. Корень определяет... Да, здорово. О, Глория. Бог проговорил к нам прямо в начале передачи. Аллилуйя. Поэтому мы знаем, что Он помогает нам. Это здорово, Билли, не так ли? О, Мне это нравится. Можем ли мы... Я так рада. Можем ли мы сейчас взять паузу и подумать об этом? Корень определяет плод. Корень определяет плод. Хорошо, мы принимаем это, Господь. Итак, корень слова «шалом». Корень слова «шалом». Мира. Здесь есть корневая система, о которой мы поговорим Хорошо. в первую очередь. Я сейчас прочитаю это. Мы сейчас подошли к центральной теме построения всех слов на иврите. Это центральный ритм всей широкой и разветвленной структуры еврейского языка. И вот она. Практически все слова на иврите имеют какой-то корень. И этот корень состоит из трех согласных. Вы можете делать все, что угодно с корнем. Вы можете использовать его в любом глаголе, в любом времени. Вы можете сделать из него одно, десять или двадцать, или больше имен существительных. Вы можете сделать из него прилагательное, наречие, предлог, все, что хотите. Не важно, что вы с ним делаете. Этот корень всегда будет присутствовать, и он состоит из трех согласных. Вы не можете избавиться от них. И вот что еще важно. Не важно, что вы делаете с корнем. Не важно, в какое слово вы его превращаете. Слово должно нести часть значения этого корня. И я могу видеть это. И мы покажем вам корень... Мы покажем вам колесо слова для корня слова «Аминь». И, Глория, это на странице 30, 27. Просто переверни страницу, и ты увидишь это. Наверное, 27. Да, вот оно. Я думаю, что это находилось между этими страницами. Так или иначе, корень слова «Аминь» означает подтверждение, поддержка. Сейчас вам покажет это колесо. Истинный, верный, сильный. И «Аминь» буквально означает... Вы видите верхнее слово? Пусть эта молитва осуществится. Что же нужно для того, чтобы молитва осуществилась? Вот плоды этого корня. Они растут из корня. Какие слова вырастают из этого корня? Одно из них — вера. Эмуна. Эмуна. Если вы прочитаете на иврите, возможно, вы слышите это и сейчас. Аминь. Эмуна. Вы можете слышать это, когда говорите. Верить. Истина. Истина Слова Божьего. Молитвы не осуществляются, пока они не основаны на истине Слова Божьего. Поэтому справа динамизм, десница или правая рука Божья. Нужна его сила, чтобы молитва осуществилась. Поэтому корень... Вы всегда можете посмотреть на него и увидеть. Пусть эта молитва осуществится. Это в корне. И мы посмотрим на корневую систему слова «шалом», потому что, когда мы говорим о князе мира, и наше исследование в эти дни называется «Мир с Богом». Корневое слово, мы покажем вам, мы сделали небольшое колесо. Мы не поместили все слова, которые происходят из этого слова, а написали только некоторые из них. Здесь корневое слово «это будет целостным, завершенным». Этот учитель пишет студентам-евреям, которые изучают еврит. Возможно, вы никогда не думали об этом, и это удивит вас, что когда кто-то обращается к вам с вопросом, вас спрашивают о вашем шаломе, то фактически вас спрашивают, все ли у вас целостное, завершенное и на месте. Они хотят удостовериться, что ни одна часть вас, пальцы на руках, ногах, ноги, руки, все это целое и неповрежденное. Корневое значение нашего известного приветствия «шалом» — это целостный шалом. Завершенный. Если вы целостны, то вы, скорее всего, здоровы и пребываете в мире. Одно из слов, которое происходит из этого, это слово «платить». Платить за что-то. Это значит восстанавливать или делать целостным опять. Когда вы платите человеку за то, что взяли у него, вы заполняете ту дыру, которую создали в его имуществе, когда взяли у него что-то. Итак, мы видим здесь, что из одного корневого слова шалем, которое означает «целостный», мы получаем слово «шалом», просто добавляя к нему букву «шалом». И как мы прочитали в книге Исаи, «Он князь шалома». Он принесет шалом. И люди во всем мире, обычно думая о мире, думают о нем, как об отсутствии войны. Они думают о мире, как о покое в разуме. Но мир в разуме приходит, когда вы целостны в своем разуме. Это мир, который приходит благодаря тому, что вы целостны. Поэтому Иисус Христос пришел, чтобы принести нам мир, который является следствием целостности, целостности, соединения, единства, целостности, все на месте и все целое. Он пришел принести вам ваше исцеление. Он пришел принести вам все, что есть в Его доброте, в этой целостности. Благость Божья ограничена да. только способностью получателя принимать ее. Поэтому давайте перейдем к 13 главе Евангелия Таана. И здесь мы видим князя мира. О нем писал Исаия, что он придет быть князем мира. И сейчас мы поговорим о нем после его земного служения. Фактически для евреев Иисус пришел, чтобы предложить им царство. Они могли видеть его видимое царство на земле. Но они отвергли его. После этого, после того, как ушел Иуда Искариот, Иисус начал говорить Своим ученикам, которые собрались для пасхальной вечери, Он начал говорить им о реальностях Нового Завета. Они не знали, что такое Новый Завет. Они не знали. Они не понимали, что такое Новое Рождение. Они знали только, что Он уходит. И они были опечалены этим. Поэтому Иисус говорит им, «Не печальтесь из-за этого». Но Он говорит им, что Он даст им новую заповедь Глория. Я прочитаю вам это из 13 главы Евангелия Таана. Иуда из Кариот ушел. Остальные ученики остались. Евангелие Таана, 13 за 4. Заповедь новую даю вам. «Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». «Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собой». Итак, он обращается к ним, они еще этого не понимают, но он говорит им, «Мы входим в новую эру, мы входим в новый день». Это новый день. Мы живем в новый день, о котором Иисус говорил им. Хвала Богу. Они даже будут петь об этом в псалме перед тем, как уйдут оттуда. Написано, что они спели этот псалом. И он говорит им, да не смущается сердце ваше, дальше в 14 главе, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте, в доме отца моего обителей много. А если бы не так, то сказал бы я вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Он собирается приготовить место в вашей жизни. И люди говорят, «Ну да, это не означает небеса». Означает. И то, и другое. Он приготовит небесный Иерусалим для своих последователей и подумайте своего тела. Подумайте об этом. Да, подумайте об этом. Мы поговорили об этом на прошлой неделе, Глория. И мы будем говорить об этом дальше. Есть три главы, 14, 15, 16, где Иисус объясняет Своим ученикам реальность Нового Завета. И мы прочитаем из Евангелия от Анна 14.26. Он говорит им о том, что он уйдет, и что он оставит им кого-то другого, и что для них лучше, чтобы он ушел, и чтобы с ними осталась третья личность божества, Дух Святой. Наверное, они подумали, а разве может быть лучше? Действительно, не так ли? Я Ложе бы подумала мой. так, если бы была на их месте. Мы видим это сейчас, потому что у нас есть Слово Божье, и мы знаем, что это. Да. Но у них этого не Нет, было. у них этого не Нет. было. И вот он, он ходит с ними, он хранит их, и теперь он собирается оставить их. Он сказал, «Не смущайтесь, лучше, чтобы я ушел». Поэтому он начинает говорить им о Духе Святом, о Третьей Личности Божества, которая прибудет с ними. Нам нужно вернуться назад, Глория, на эту страницу. Эту? Вот на эту, где есть урок. Да, я напечатала это. здесь местописание. Ты так да, добра ко мне, Билли. Я напечатала это местописание, и пока мы ищем тут, у вас есть время, чтобы открыть 14 главу Евангелия Таана. Итак, в Иоанна 14.26 говорится, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, он обращается к ним. Он скоро пойдет на крест Глория. Он обращается к людям, которые слышали его лично. Да, они слышали его лично. Они не до конца понимают, что происходит. Но послушайте, что он говорит им. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Он говорит... Иисус сказал, «Не пугайтесь». Верно. «Не пугайтесь, не позволяйте себе быть напуганными». Вы можете остановить это. Да. Вы можете не позволять себе испугаться. Особенно мы. О, да. Потому что у нас есть больше Слова Божьего, чем было у них. Это можно остановить. Но мы знаем, что Бог дал нам не духа страха, Поскольку но силы что любви и здравого это. рассудка. Да, вера. Да, Если вера. у вас нет веры, вы будете бояться. Верно. Если у вас нет веры, вы должны бояться. Да, и мы прочитаем об этом местописание. Конечно. Здесь он говорит, «Я дам вам мир». Помните, что его названо «Князем мира»? Да. «Я дам вам мир». Они знают шалом. Они знают корневое слово, целостность. Но они все еще не понимают, что это означает. «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Не так, как его дает этот мир. Но да не смущается сердце ваше, не бойтесь. Я дам вам мир. Иисус пообещал дать мир. Он не разговаривал со своими учениками на греческом. Он разговаривал на языке того времени, то есть на арамейском в котором такой же алфавит, как и на иврите. Много одинаковых слов, которые использовались и в одном, и в другом языке. Их значение одно и то же. Поэтому он сказал, «Я дам вам шалом». И средняя часть этого слова... И, конечно же, вы видите там корневое слово «целостность». «Я дам вам целостность». аминь. «Я дам вам целостность». Что это? Он пообещал приобрести для них шалом. Это большое слово. Он пообещал дать им целостность. Мир, который приходит благодаря целостности. Помните, что сказал Горовец? Когда вас приветствуют, у вас спрашивают: у вас есть что-то сломанное? У вас есть что-то недостающее? Может, у вас сломана рука? Может, у вас сломана стопа? Может, у вас разбитое сердце? Может, кто-то не заплатил вам деньги, которые занял у вас? Иисус говорит, «Я пришел дать вам целостность». Это такой шалом, который приходит благодаря тому, что вы целостны. Он должен был использовать именно слово «шалом». В Новом Завете, когда его переводили на греческий или писали на греческом, поскольку он был международным языком в то время, это греческое слово «ирена». И это означает «восстановить». «Восстановить». «Мир». И по определению, преуспевание и восстановление. Когда что-то пропало? Когда что-то пропало, и вы возвращаете его на место. Это то, что делает все целостным? Это делает все целостным. Хорошо. Ты все поняла, Глория? Аллилуйя. Я прочитаю Зосайя 53.1 относительно Иисуса. Я буду читать из буквального перевода Янга. Знаешь, Билли, это возвращает нас к тому, о чем мы говорили. Но когда мы посмотрим на это таким образом, то мир говорит о многом. Что? Боже мой, Глория, это хорошее слово. Когда вы смотрите на то, что он в себя включает, это удивительно. Совершенно верно. Это не просто, когда вы не переживаете. Нет, это все. Это все. Это здорово. И самое большое в этом — это мир с Богом. Да, с этого все начинается. С этого все начинается. Итак, дословный перевод Янга. 53 глава Исаии. Замечательный отрывок, в котором обещается, что Иисус принесет нам исцеление. Он дал нам наше исцеление. Исаии 53.1. Кто подтвердит правдивость того, что мы услышали? И рука Яхве, кому она открылась? Да, Он зашел как нежный росток перед Ним, и как корень из сухой земли. У Него не было формы, чести, и когда мы смотрели на Него, не было никакого вида, чтобы мы желали Его. Он был уничтожен и оставлен людьми. Муж скорбей, боли, знакомый с болезнями. И мы прятали лицо свое от него. Он был презираем. И мы ни во что не ставили его. Но, конечно же, он взял наши болезни и нашу боль и понес их. Да. Я избрал этот перевод потому, что он использует реальные слова «болезни» и «боль». Конечно, конечно. же, он понес наши болезни, нашу боль. Он взял их. А мы считали, что он поражаем и наказуем Богом. Он был изранен за наши преступления. Мучим за наше беззаконие. Послушайте это. Наказание нашего мира было на нем, и его раны стали для нас исцелением. Слава Богу. Хорошо. Иисус сказал им, «Я пришел принести вам мир». Да. «Я пришел принести вам целостность». Теперь мы возвращаемся к 53 главе Исаии. И это тот же пророк, который пророчествовал о том, что придет князь мира. И здесь говорится об исцелении от болезней, исцелении от недугов. И здесь сказано «наказание», потому что мы не заслуживали этой глории. Никто из нас не заслужил это. Но он взял наказание на себя, чтобы вы могли быть целостны. И очень важно, чтобы вы были целостны с Богом. Были одним с Богом. Человек и Бог со времени грехопадения были разделены. В то время, когда Иисус обращался к Своим ученикам, люди были отдалены от Бога. Но теперь, послание к римлянам, 5 глава. Они не были Да, они не были целостны с Богом. Они отломились от Бога. И это большая целостность. Да. Он князь мира, который делает вас целостными с Богом. Хвала Богу. Мы вернемся к этому завтра, потому что есть многое, о чем я хотела бы поговорить. Но в римлянам 5.1 сказано... Мы имеем мир с Богом. Как мы его получаем? Через Иисуса. Аллилуйя. Иисус взял наказание. Он сделал все, что нужно было сделать для того, чтобы вернуть нас к Яхве. Яхве Рафа. К нашему Целителю. Яхве Рафа. Тому, кто благословляет нас и дает вам преуспевание. Теперь вы стали опять целостны с Богом, потому что Иисус приобрел это для вас. Когда Он вернулся к тем ученикам, мы поговорим об этом завтра. Он сказал «Шалом Алейхем». Он сказал «Мир вам». Аминь Мир вам Это были первые слова, вышедшие из его уст Хвала Богу Мир вам Я приобрел это, я приобрел это Я вернул вас к Богу Аллилуйя Хвала Богу Аллилуйя Билли, в этом столько всего замечательно, есть Замечательно, не так ли? Это замечательно Чудесно, не так ли? Завтра мы подробнее об этом поговорим Мы были сделаны целостными в духе, душе и теле И теле Слава Богу Аллилуйя Я в восторге Я тоже И это только понедельник и здесь сказано, конечно же, Он сделал это. Конечно же, Он уже сделал это. Он сделал это? Это сделано? Сделано. Аллилуйя. Вам нужно только принять это. Вы уже были сделаны целостными. Вы должны только узнать об этом, взять эти слова из Писания и вложить их в свои уста, уши, чтобы они проникли в ваше сердце и произвели веру. И затем ходить Верно. в этом. Тогда мы можем ходить в этом. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы сегодня живем в победе. Мы уже делаем это. Сегодня с нами Билли Брим из служения «Молитвенная гора» в Азарксе. И у нас будет замечательная неделя. Не пропустите эти передачи. Верно. И мы говорим о шаломе. Мы говорим о мире Божьем. И знаете, недавно иудеи праздновали пасхальный сезон, а христиане Пасху. Это время, когда Иисус стал пасхальным агнцем и был распят. На этой неделе Иисус со Своими учениками, которых было 12, совершили пасхальный ужин. И, как вы знаете, Иуда Искариот ушел. После того, как Иуда Искариот ушел, Иисус начал говорить ученикам об истинах Нового Завета. Он собирался принести в мир то, чего они никогда не видели раньше. Об этом пророчествовалось в Исаи 9.6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Владычество в роменах его, и нарекут имя ему «Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Итак, одно из имен Иисуса и в Ветхом Завете природа личности открывается в имени. Одно из имен Иисуса... Да. Это Сад Шалом. «Князь мира». «Князь, который приносит мир». После того, как они совершили Пасху, Иуда и Иуда Искариот вышел, Иисус разговаривал со Своими учениками и сказал им, «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Он сказал, «Я уйду». Мы скажем современными словами. «В лучшее место. Я приготовлю для вас место, потом опять вернусь и заберу вас». Но в то же время, лучше для вас, чтобы я ушел. Если я не уйду, не сможет прийти Утешитель. Дух Святой не сможет прийти. Для того, чтобы вы понимали, о чем Он говорит, относительно Духа Святого, нам нужно сначала читать из Евангелия от Анна 14, 1426 «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам». «Мир Мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Он сказал, «Я дам вам мир». Иисус не разговаривал на греческом языке. Новый Завет написан на греческом, потому что он был торговым языком тогдашнего мира. Иисус сказал, «Я даю вам шалом». И мы уже изучали это слово, и мы знаем его корневую систему. Мы знаем, что если вы посмотрите на слово «шалом», то вы увидите прямо посреди него слово шалом. Это корень, и он означает целостность. Поэтому речь идет о мире, который приходит по причине целостности. И вчера... Вам нужно посмотреть эту передачу еще раз. Мы с Глорией получили откровение. Мы просто сидели здесь, и она начала говорить о том, что корень определяет все, что вырастает из него. И она сказала, «Корень определяет все». И когда я услышала эти слова, я сказала «Корень определяет плод». Итак, корень — это целостность, а плод — это мир. Это здорово. У вас есть мир, потому что вы целостны. Да. Итак, Иисус сказал «Я принесу это вам». И мы возвращаемся опять к книге пророка Исаи и прочитаем то, что он сказал. Я буду читать из буквального перевода Библии Янга. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что он говорит о болезнях и недугах. Открой, пожалуйста, шестую страницу, Глория. Я начну с третьего стиха, из буквального перевода Янга. Мы читаем сейчас из 53 главы Исаи. Это один из наших самых любимых отрывков на тему исцеления. Он был презираем и оставлен людьми. Да. Муж скоробей и боли. Так написано на иврите как тот, кто скрывал лицо свое от нас. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Конечно же, наши болезни он понес, и наши боли. Он понес их, а мы считали его наказанным и поражаемым Богом, и преследуемым. Он был пронзен за наши согрешения, мучим за наши беззакония и наказание за наш мир было на нем. Для того, чтобы мы имели мир, для того, чтобы мы имели целостность, кто-то должен был заплатить цену. Иисус заплатил цену, чтобы мы с вами имели эту целостность. А этот мир приходит по причине целостности. Слава Богу! Наказание за наш мир было на нем, и в ранах его было исцеление для нас. Все мы были, как овцы блуждающие. Каждый шел своим путем. А Яхва возложил на него наказание за всех нас. Поэтому, если вы больные смотрите сегодня эту передачу. Для вас уже все было сделано. С этими болезнями и недугами уже разобрались. Иисус, Сын Божий, князь мира, уже позаботился о них для вас. Чтобы вы могли быть целостными. Например, грех. Если вы сегодня в грехе, Иисус заберет его у вас. Он заплатил цену за ваш грех, чтобы вы могли быть целостными и праведными перед Богом. Да. Удивительно, это не так ли? Это замечательно. Если бы люди в мире знали это, то весь мир сейчас бы ломился в Царство Если Божие. бы можно было заплатить за это деньгами, они бы заплатили миллиарды. Да, верно. Но это бесплатно. И вот что вам нужно понимать. Если у вас чего-то не хватает, что-то поломано... Бог не хочет, чтобы вы так жили. Верно. И Он обеспечил для вас целостность. Он много сделал, чтобы обеспечить ее. Он много сделал. Но Он не возлагал на вас эту болезнь. Что Он возложил на вас? Исцеление. Верно. Иисус понес болезни, они были на Нем. Бог возложил болезни, Он, он возложил само? их на Иисуса. Да. И грех. Он сделал Хвала так, чтобы Богу. все это было возложено на Него. Да. Когда Иисус воскрес после Своей смерти, погребения и воскрешения и представил Свою кровь Отцу, и мы прочитаем об этом в 20 главе Евангелия Таана, о том, что Он воскрес из мертвых, в гробнице, куда Он вернулся, чтобы забрать свое тело. Он уже побывал в аду и победил дьявола. Библия говорит, что Он сбросил его с Себя. На протяжении трех дней Иисус заплатил за все наказания за грех. Он заплатил за них и сбросил с себя дьявола. И написано в послании к Колоссянам, что он победил начальство и власти, открыто восторжествовал над ними. И здесь речь идет о парадах победы, которые в то время проводили римляне. Они брали свои жертвы и заставляли их маршировать по улицам. Иисус взял сатану и его когорты и провел его по улицам наказания. Как мы знаем, Мария пришла к гробу, где был похоронен Иисус. Она пришла рано утром в воскресенье, в первый день недели. Она пришла к гробу. В Евангелии от Анна, 20.11 говорится, «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Какое сильное слово. Ты представляешь слово. себе, каково было для нее услышать голоса ангелов? Мы бы, наверное, сказали, «Женщина, что с тобой?» Да, именно об этом они подумали. Они не думают, как люди. Говорит им, «Унесли Господа моего, и я не знаю, где положили его». Сказавшись ей, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Слава Богу. Но не узнала, что это Иисус.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 И мы услышим его голос. Вот это да. Она плакала? Да. Затем она слышит голос самого лучшего друга в мире, говорящий «Мария». Да. Да, как бы сказали пираты, «Меня трясет. Иисус говорит ей «Мария». Она, обратившись, теперь уже узнала его. Говорит ему «Равуни», что означает «учитель». Это как «Рави» или, можно сказать, «наставник». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему и вашему Отцу, к Богу Моему и вашему Богу. Не прикасайся ко Мне, Мария». Потому что Ему нельзя, чтобы что-то земное прикоснулось к Нему. Он пришел, чтобы вернуться в свое тело. Он поднимается к Отцу, и Он представляет Ему свою кровь. И Отец либо примет ее, либо отвергнет ее. Мы знаем, что Он принял ее. Он принял Его драгоценную кровь. И тогда это завершило спасение. Слава Все, Богу. что он должен был сделать. И в тот же вечер он вернется на землю. Апостолы собрались, возможно, в том же месте, где у них была горница. То есть это дом матери Иоанна Марка и сестры Варнавы. И в Евангелии это Иоанна, 20.19, говорится, «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, то есть воскресенье, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им первые слова из его уст «Мир вам! Я получил это!» Прозвучало благословенное слово. «Я сказал вам, что дам вам мир! Я дам вам мир не так, как дает этот мир!» И он говорит «У меня он есть!» И он говорит «Мир вам». Фактически, на иврите он, скорее всего, сказал «Шалом алейхем». Если вы когда-нибудь пели эту еврейскую песню «Эвейну шалом алейхем». Ее, наверное, знают все. И это означает «Эвейну мы приносим вам шалом». «Шалом вам». «Эвейну шалом алейхем». Они поют ее и сегодня, о мире и о мире на вас. Иисус сказал им, «Я получил это. Я получил мир для вас». Слава Богу. И у нас есть еще одна песня, которую они поют, субботняя песня. Ошалом шалом алейхем». Но эти люди понимали, что говорил Иисус. Он сказал им, «Я получил это для вас». Я не знаю, поняли ли они все, но Он это сказал им. Спустя восемь дней он сказал то же самое, Иоанна 20.26. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, в традиционном переводе Библии 2026 сказано Мир вам!. Мы знаем, что Он сказал Шалом, то есть мир, который приходит благодаря тому, что вы целостны. Конечно же, это в греческом переводе Нового Завета написано по-гречески, и здесь использовано слово Ирене. И это означает мир. А по определению, преуспевание, мир, покой, успокоиться, спокойствие. С чем он их оставил? Боже мой! Они не поняли полноты этого. Они не поняли полноты этого, пока Павел не получил об этом откровение. Если вы прочитаете послание к Галатам, вы увидите, что он отделил себя на 17 лет, чтобы получить откровение от Бога. И он получил об этом откровение и записал его в послании к римлянам, 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Иисуса Христа. У них не было мира с Богом. Когда Адам согрешил, смерть царствовала от Адама. Да. Смерть царствовала. Они отделились от Бога. Хотя они ходили в Эдемском саду в славе Божьей, которая была их одеждой, внезапно она исчезла. Присутствие Божье исчезло. И они узнали, что они ноги. Они отделились от Бога. Они могли ходить с Ним в Эдемском саду и общаться с Ним каждый день. Но с того времени они разделились. В Ветхом Завете Бог явился Израилю на вершине горы. Но он сказал, «Не подходите слишком близко, чтобы не умереть». Да. И затем он сказал Моисею, «Ты должен быть очень-очень внимательным. Будь внимательным в том, что ты для меня строишь. Я хочу обитать среди вас». И Моисей приготовил скинию. Он сделал ее по образцу, который увидел у Бога. Бог взял его на гору и показал ему образец. И у них были ритуалы, которые они исполняли только первосвященники. Только первосвященники. Очищали себя. Да, им нужно было чиститься. И на них сходила шхина. Это Божье присутствие, которое проявляется в виде облака и огня. И оно почивало над седалищем милосердия. Но никто из людей не мог просто войти туда за эту плотную завесу. Они бы, Я знаю, они бы умерли, только первосвященник мог зайти туда раз в году. И он приносил Богу жертву. Карван. Это слово жертва. На иврите это карван. То, что позволяет вам приблизиться. Итак, у них были эти жертвы, разные жертвы, которые отталкивали грех. И одна из этих жертв, в которых у них было очень много, называлась мирной жертвой. Они приносили эти жертвы Богу. Но обычный человек не мог зайти за завесу в святая святых. Нет. Почему? Они были отделены от Бога. Они были разделены с Богом. Они отделены от Бога. Но что теперь Иисус говорит им? «Шалом алейхам, Мир вам!» Что говорит Павел? Будучи оправданной верой, мы снова соединились. Мы вернулись назад. У нас есть мир. Бог и человек. Это сделал Иисус. Вы родились свыше и вы родились заново от нетленного семени. Семя Божье пребывает в вас. После того, как вы родились свыше, Он, Христос, вас. Упование славы. Аминь. Павел сказал, вы поступаете как обычные люди. Мы не обычные люди, мы новое творение. Мы существа, которых не существовало раньше. Аминь. Чем мы отличаемся? Бог находится в нашем ДНК. Верно. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И Бог заплатил за нас огромнейшую цену. Он заплатил огромнейшую цену за нас. Да. И люди мало ценят это. А мы говорили об одном человеке на прошлой неделе. Я не разговаривала с ним с тех пор, как у него были эти видения. Он рассказал о них моей дочери. Меня не было тогда дома. Но он сказал, что Иисус явился ему и что Он являлся Ему и раньше, и что Иисус сказал Ему, что в церкви произойдут великие изменения, и что Он скоро придет. Хорошо. И у нас будут два откровения, которые приведут нас к изменениям. И одно из них – что означает быть новым творением? Что означает быть совершенным новым существом? Что означает иметь Бога внутри себя? И это то, что сказал Иисус – «Я дам вам это». Он понес наказание за этот мир, и мы соединились опять. И вот он говорит им, «Шалом алейхем». И Павел получил откровение. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир, единство. Мы опять соединились с Богом. И теперь единственная причина, по которой вы можете назвать свою церковь Домом Божьим, состоит в том, чтобы вы посвятили ее Ему. Но Дом Божий — это вы. Верно. Написано об Иисусе, чей дом мы. И она сказана, «Вы — храм Духа Святого». Бог живет в вас. Когда вы ходите, Бог ходит. Когда вы идете, Бог идет. Если бы мы только понимали это, и мы поймем это. У нас с тобой есть определенное понимание этого. Это скиния. Да, это скиния, это храм. У нас есть мир с Богом. Мы одно с Богом. Хвала Богу, какая-то мощная работа. Мы одно с Богом. И если вы одно с Богом, то Бог находится в вашем духе. И по мере того, как вы позволяете Ему работать с вами, он сможет проникнуть в каждую клеточку вашего тела. И изменить ваше мышление. И изменить вас. Аллилуйя. Благословен Господь. Я прочитаю это местописание еще раз, потому что это обетование из Осайи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на роменах его, и нарекут ему имя, чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Хвала Богу! Итак, Он Князь Мира. И 1 Иоанна 4,4. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И мы должны позволить этому большему действовать, чтобы больше действовал в нашей жизни. Дайте Ему возможность действовать. Когда вы встречаетесь с проблемой, с вызовом, помните о том, что в вас живет Бог. Брат Хейген всегда говорил, «Помните да. о Боге. Вы должны помнить, что Бог во мне». Бог, думай через мой разум. Бог, говори через мои уста. Бог, исцеляй через мои руки. Потому что мы сейчас храм Духа Святого. Дочь Джона Лейка сказала мне, «Ты знаешь, ты знакома с Вилфордом и Гертрудой. и вы издали книгу с проповедями Джона Лейка, и она должна быть у каждого, потому что этот человек Я знал, перечитываю ее снова и снова. Я тоже, Глория. Он знал, что Христос вас, упование славы. Больше, чем кто-либо другой он знал... У него было удивительное откровение. Удивительное откровение об этом. Я думаю, что я еще раз перечитаю эту проповедь, Христос вас, которая есть в книге, напечатанной вашим служением. И там есть проповеди, которые вам передал Вилфорд Рейд. Вы знаете, что Джон Лейк был в Южной Африке во время эпидемии бубонной чумы. И микробы, вызывающие бубонную чуму, умирали на его руках. Британские корабли привезли медиков, которые хотели помочь ему, а он хоронил мертвых. Однажды я читала то, что она дала мне. Она сказала мне, что однажды он похоронил 30 человек в братской могиле. Все остальные боялись это делать, потому что люди умирали. И приехали медики из Британии и сказали... «Давайте мы сделаем вам прививку, чтобы вы не заболели». Он сказал, «Нет, мне это не нужно». Он сказал, «Когда эти люди умирают, у них да. изо рта идет кровавая пена. Возьмите и посмотрите на это под микроскопом». Они посмотрели, те микробы были живы. Он сказал, «А теперь поместите их на мою руку». Они да, тут же Господь. умерли. Микробы тут же умерли. Они спросили, что это? Он и сегодня он ответил, действует. «Это закон Духа Жизни во Христе Иисусе, который освободил меня от закона греха и смерти». Это сработает Он для и сегодня вас? действует. И она сказала мне, что ее отец сделал каждое утро. Каждое утро он одевался, становился перед зеркалом и говорил, «Видишь эту одежду? Видишь человека в этой одежде? Бог живет в этом человеке в этой одежде». У него было большое откровение о Боге в вас, о Христе в вас, уповании и славы. О надежде да. славы или шикины. Да. Оявление. Мы сбили очень счастливы от этой проповеди. Надеюсь, вы слушали. Мы скоро вернемся. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего сбили брим. Слава Богу. Она уже возгрела всех нас, говоря о Созо. Да. Если вы не знаете, что такое Созо, смотрите, смотрите дальше. дальше. И не переключайте каналы, как Мне говорили нравится по радио. Мне это, Билли. Билли, это замечательно. Но знаете, есть одно слово в Новом Завете. Мы говорили о шаломе. Так говорил Иисус, и так написано в Ветхом Завете. Это то, как оно было написано на иврите. В то время они говорили на арамейском наречии. Они использовали слово «шалом». Поэтому, когда Иисус сказал своим ученикам, что он уйдет и даст им шалом, они знали, о чем речь, и посреди всего этого... Я исправлю это для вас. Да, да. Вот что это было. Я снова соединю вас с Богом. Они не понимали глубину этого, но они знали значение да? слова «шалом». Они знали, что корневым словом является Хвала слово «шалом» — целостность. Иисус сказал им, «Я принесу вам мир с Богом». И наказание нашего мира было на Нем. Когда Он воскрес из мертвых, вышел из ада и могилы, Он вознесся на высоту. И затем в посланиях церкви говорится о том, как мы можем спастись. Послание к римлянам, 10, -9. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это слово, переведенное как «спасешься», греческое слово «созо». И греческое слово «созо», которое переведено как «спасешься», также переводится как «спасение». В Библии Скофилда, если вы ее читали, он называет это слово всеобъемлющим. Я понимаю. И наше спасение — это гораздо больше, чем просто быть спасенными от ада, за что мы благодарны. Но вот значение слова Соза согласно словарю «стронга». Оно происходит от корневого слова, которое означает «спасти», «избавить», «защитить». В буквальном или переносном смысле. Его можно перевести как «исцелить», «сохранить», «спасти», «сделать здоровым» или «быть целостным». Или «быть сделанным целостным». Слава Богу. Поэтому мы узнаем, что это то же самое значение, что и наше слово «спасение» в Новом Завете. И оно говорит нам «ты можешь быть целостным». Аминь. Я верю в целостность. Да, вы можете быть целостными. Аминь. Вы спасены. Вы сделаны целостными. Мы видим это... Это означает быть здоровыми, успешными, радостными. Конечно. Все хорошее, о чем вы можете подумать. Исцеление, все? Да. Исцеление. Все оно в нем. Божественное здоровье. Это всеобъемлющее слово Соза. Да, на самом деле. Как вы получаете это? Вы становитесь рожденным свыше. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, вам не обязательно верить в говорение иными языками. Вам не обязательно верить во что-то еще, кроме того, что Бог воскресил Иисуса из вертвых. Его Господа. И это приведет к тому, что вы будете сделаны целостными. Созо. Вы будете исцелены. Есть некоторые Писания, в которых используется слово «созо». В Матфея, извините меня, в Марка 5.28. Помните женщину, страдающую кровотечением? Она была в толпе, но услышала об Иисусе. Вера приходит от слышания и слышания от Слова Божьего. Она услышала о нем. Она протиснулась сквозь толпу и сказала... «Если я прикоснусь к краю одежды его, я буду сделана целостной, Созу. Она поступала на основании своей веры, потому что она не да? должна была находиться среди людей по их закону. Да, у нее было кровотечение. Она сказала, «Я пойду». Да, и она сказала, «Я знаю, где я могу получить целостность». Удивительно, что она увидела это. Да. Наверное, Бог показал Наверное, ее. Бог. Она пришла, склонилась перед Иисусом и сказала ему, потому что она почувствовала исцеление в своем теле. Она почувствовала это, что она исцелилась. Иисус сказал ей в Евангелии от Марка 5.34, Дыщерь или дочь, вера твоя сделала тебя созо». целостной. Иди в мире, что означает быть целостной, и будь здорова от болезни твоей. Трижды он использует здесь слова, которые относятся к целостности и полноте. Первое слово «созо». Мы только что прочитали. «Дочь, твоя вера сделала тебя целостной». Это означает «быть целостной». «Иди в мире». И это слово, переведенное как «мир», означает «быть восстановленной». Ты восстановлена. И будь целостной. Это слово «хогиас». И оно означает здоровье. Я не знала о нем. Целостность здоровья и благополучия в своем теле. Скажи его еще раз. Я не знала этого Это слова. Это На следующей странице. Созо. Нет, нет, номер здесь? два. Хорошо. Да, здесь. Это вверху страницы. Это слово, с которым я не очень хорошо знакома. Но я посмотрела его, и оно означает здоровье. Особенно в нашем теле. Как ты его произнесла? Я не знаю. Тебе придется спросить об этом, Хугис. Да, что-то похожее. Тебе придется поговорить с Риком Реннером. Я не знаю, как его сказать, но я знаю, что Оно означает найти. здоровье. Оно я означает знаю. здоровье. Оно означает здоровье и целостность в теле. Поэтому Иисус сказал ей, и он не оставил ни одной часть ее жизни не затронутой. И мы говорили вчера о том, что он включил в себя и то, что она потратила за предыдущие годы. И это означает, я верю по причине того, что он сделал для сыномитянки. Вам нужно посмотреть передачу прошлой недели. Вам нужно смотреть передачи прошлой недели. Я думаю, это было в пятницу, в четверг или пятницу. И вы узнаете, как он восстановился на Митянке все, потому что она сказала шалом, шалом. Все, что она потеряла, и я верю, что она сказала да. это здесь. Как говорил Брэд Хеген, я не могу доказать, что это так, но и вы не можете доказать, что это не так. Это Божий путь. Он всегда восстанавливает людей. Я думаю, что он сказал об этом здесь. Ему на самом деле не нужно было знать, что она потратила все, что имела. Иисус сказал ей, ты будешь. И это показывает, целостной. что она поступила от всего сердца. Она стремилась получить исцеление всем своим существом. Верно, Глория? И этот термин часто используется в Ветхом Завете. Всем сердцем. Всем сердцем. Всем сердцем. Как всем вашим этого? сердцем, всем вашим сердцем, всем вашим сердцем. И это достаточно часто используется. Бог это Бог целостности. Если оглянуться на свою жизнь, то именно тогда вы действительно начали получать благословение. Когда мы с Кеннетом начали поступать от всего сердца и решили, мы сделаем все, что говорит Библия, это будет определением того, что значит поступать от всего сердца. Мы были в долгах, и у нас ничего не было. Но мы увидели проблеск истины. И мы сказали, мы принимаем это. И мы сделали это от всего сердца. И Глория... Я свидетель вашей жизни. Ты видела все. Я знала вас с самого начала. Я не очень хорошо вас тогда знала. Вы сидели в другой части помещения, где была я. Но я знала, да. на какой машине вы приехали. И затем я узнала вас в ранние годы вашей жизни. Да. Когда ты только начала проповедовать. Да. Я свидетель. Это сработало для тебя. Ты была рядом. Да, маме. это сработало. Это замечательная жизнь. Благословен Господь. Аллилуйя. Аллилуйя! Это слово Соза использовано в послании к Титу 3.5. Это на странице 2. И здесь написано в третьей главе в пятом стихе, Он спас Соза нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Банью возрождения и обновления Духом Святым, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Итак, Он спас нас банью обновления. Созо. Что означает Созо? Созо означает спасти, исцелить, сохранить, сделать целостными. Да, да, да. Он так и сделал. Это слово использовано в Новом Завете относительно нашего спасения. Хвала Мы Богу. сделаны целостными. Иисус Христос приобрел для нас целостность. И фактически, благословен Господь. Соза равно избавлению. Так написано в словаре Стронга. Избавление от греха. Стыда греха и силы греха посредством имени Иисуса. Хвала Богу! Аллилуйя! Яхва это спасение. Исцеление. Его имя означает «Ешуа». Яхве — это спасение. И когда вы видите это слово «спасение» в Новом Завете, вы узнаете, что оно означает «целостность». Он сделает вас целостными. Здесь это слово «соза» переводится в Библии как «безопасность», «исцеление», «сделать здоровым», «сохранить», «восстановить», «спасти» в Матфея 1.21, когда пришел ангел и сказал о его имени, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Слава Богу! Еще одно место, где использовано слово «соза», это Евангелие от Луки 8.36. «Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, Созо, был сделан целостным. Хвала Поэтому Богу. Поэтому неважно, сколько бесов было в его жизни. Такие люди могут быть сделаны целостными благодаря тому, что сделал Иисус. Да, верно. Что показывает вам целостность в нашем спасении и горе? Давайте откроем первое послание к Фессалоникийцам, 5.23. Хорошо. Я записала в своей Библии это моя божественная страховка по исцелению. Я достаточно хорошо хожу в божественном здоровье. Но. Я очень редко болею. У меня удивительная иммунная система. Бог дал ее мне. Но вот, что я говорю практически каждый день. Почти каждый день я говорю следующее. Очень редко, чтобы я не говорила это. Я говорю это своими устами. Мне нравится название этой передачи. Я думала об этом, когда мы пришли на передачу «Победоносный голос верующего». Аминь. У вас должен быть голос, чтобы получить победу. Да, верно, это вы часть победы. Вы должны возвысить победы. свой голос. И что вы должны говорить? Ваше исповедание. Вы должны веры. слышать, что говорит Бог, и затем говорить, что говорит Бог. Именно так вы спасаетесь. Да. Вот что здесь написано. Здесь сказано... Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к чему? К спасению. А это избавление, Соза, что включает в себя все. Да. Все. Да. Поэтому прямо в этих местах Писания, в первом послании к Фессалоникийцам 5.23, его названо «Бога мира». Помните, что одно из имен Иисуса — «Князь мира». Да, верно. Это одно из его имен. И здесь мы видим, что одно из имен Бога — это «Бог мира». Яхве-шалом. Мы знаем об этом из Ветхого Завета. Когда мы видим эти имена Бога, Яхве-Рафа, Господь ваш Целитель, яхве Ниси, Господь ваше Знамя, Яхве-шалом, это одно из его имен, Бог мира. Иисус – Князь мира. Слово «мир» означает «мир, который приходит по причине целостности». Иисус умер на кресте, чтобы у вас было все целостным, чтобы вы не потеряли свое преуспевание, ничто. Он умер на кресте и воскрес, чтобы вы могли иметь целостность. Аллилуйя. И вот что мы видим в первом послании к Фессалоникийцам, 5.23. «Сам же Бог мира, это Его имя, да осветит вас, как, во всей полноте, и я молюсь, чтобы Бог сделал что? И ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохраниться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу. Верен призывающий вас. Все ваше тело будет непорочным. Вот что значит быть здоровыми во всей дни значит, вашей Это значит, что у вас будет здоровье. Ваше тело здорово. Это означает, что в вашей финансовой ситуации быть целостными. Да. Ваши дети будут целостными. Да. Слава Богу. У Бога нет другой воли, кроме той, которая есть. Да, да, это покрывает все. Не то, чтобы оно не покрывало в некоторых других случаях. Да. Здесь так написано. Здесь так написано. И это то, что я говорю, Мы узнали, узнал. что это так. Бог мира, я говорю, Бог мира, освети меня во всей полноте. Мой дух, я говорю это так, чтобы моя душа и мое тело были сохранены непорочными. Да, это хорошая до молитва. До пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Хвала Богу. И это то, о чем я верю Богу. Аминь. И это то, как я знаю, за что Иисус, князь мира, умер, чтобы дать да. мне. Да, это уже сделано. Благословен Господь. Это да, уже это сделано. Это заплачено. Вам нужно это только принять это. Это написано прямо здесь. И это его воля. Да. Здесь не сказано. Павел не говорит, я молюсь, чтобы ваш дух, душа и тело были сохранены непорочными, Он не пока говорит... вы не будете вести себя плохо. Он не говорит, что это возможно. Нет. И если вы были плохими, невозможно, вам нужно чему-то научиться. Тогда я не буду молиться, чтобы ваше тело было целостным. Нет, он не говорит этого. Это воля Божья. Вы же желаете для своих детей, чтобы они были здоровыми. Чтобы ваши маленькие дети были здоровыми, ваши внуки были здоровыми. Я нахожу интересным, как здесь сказано. «Заклинаю вас Господом» в 27 стихе. «Заклинаю вас Господом». Прочитать сие послание всем святым братьям. Верно. Это принадлежит всем О, святым братьям. хорошо сказано. Я знаю, у меня аж мурашки по коже, мне хорошо это нравится. Хорошо сказано, Глория. Я не видела это этого раньше. Говорю вам, Бог вчера дал нам откровение. Сегодня он делает это опять. Хвала Богу. Это не просто для какого-то особенного великого проповедника. Да. Это для святых братьев. Это для всех братьев. Если вы не святой брат, это вам ни о чем не говорит. И что делает вас святыми? Что освещает вас, отделяет вас? Да. Когда вы рождаетесь Верно. Выше. вы отделены. Вы принадлежите Ему, вы его дети. Хвала Богу. И знаешь, Глория, я всегда думаю об этом так. Я не хотела бы, чтобы мои маленькие дети, мои маленькие внуки бегали по улицам, как прошайке. По Почему? И люди говорили бы, это внуки били брим. У них даже обуви нет. Нет, ты не хочешь этого. Они не доедают? Ты бы не хотела, чтобы они жили в доме, где протекает крыша? Нет. Ты бы отремонтировала ее? Я бы хотела, чтобы у них была да? целая крыша. Хвала Богу. Бог благ. Боже мой. Его милость навеки. Он благ и милость его вовеки. Аллилуйя. Благость Божья. Хвала Богу. Я хочу, чтобы мы посмотрели одно местописание. И Глория. Я записала это в перечне моих мест Писания. Вверху сказано «Князь Мира». В Ветхом Завете говорится о Завете Мира. Мы сегодня не будем говорить об этом, но наш Завет — это Завет Мира. Во втором послании к Коринфянам, 13.11, вот это здесь, посреди страницы, Павел пишет «Впрочем, братья мои, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь». Будьте единомысленны мирные, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Просто помните, что Он – Бог любви, и Он хочет, чтобы Расскажи вы не нам, что знать. означает слово «совершенный». О, да. «Совершенный» означает «зрелый». «Зрелый». Будьте взрослыми. Будьте взрослыми. Будьте зрелыми. Не будьте, как маленькие дети, все время с пустышкой во рту, потому что кто-то с вами плохо поступил. Но возрастайте в любви. Да, аминь. Утешайтесь и будьте единомысленны. Не устраивайте стычки в церкви. Живите в мире, и Бог любви и мира будет с вами. Я хочу перейти к следующему. Это на последней странице, Глория. К Филиппийцам 4.6. Филиппийцам 4.6. Филиппийцам — это хорошее послание. О, да. Павел написал это замечательное послание, когда был в тюрьме. Шестой стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением Открывайте свои желания пред Богом. И посмотрите, что будет, если вы это сделаете. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Хвала Богу. Могучая сила. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели да, похвала, мим. о том помышляйте. Брат Хейген всегда учил нас, что для Бога это как игра в шахматы, а вы как шахматисты. Другими словами, вы должны сделать ход. И он сказал, «Ваш ход — это шестой стих». И ему нравилось читать это из расширенного перевода Библии, и мне тоже. «Не заботьтесь и не переживайте ни о чем». Но во всех обстоятельствах и в любое время, в молитве и прошении, конкретной просьбой, с благодарением, делайте свои желания известными Богу. И здесь говорится, «Не заботьтесь и не переживайте ни о чем». Брат Хеггин всегда говорил, «Бог никогда не скажет вам сделать того, чего вы не можете сделать». Вы можете это сделать. Вы можете взять эти стихи и сказать «Нет, я не буду этого делать, я не буду заботиться, я не буду переживать, я отказываюсь от этого». И затем вы можете процитировать эти стихи вслух голосом своей победы. Понимание того, что переживать – это сомневаться, да. бояться, грех. а все это грех. Да. Это сомнение это и неверие. Это недостаток веры, противоположность вере. Поэтому не заботьтесь и не переживайте ни о чем. Но в любых обстоятельствах и во всем молитвой и прошением, конкретными просьбами с благодарением, делайте свои желания известными Богу. Можно сказать «не тревожьтесь». Не тревожьтесь. Не тревожьтесь. Делайте свои пожелания известными Богу с благодарением. Это ваш ход. И Брат Хейген говорил всегда так. В этой шахматной партии это шахматы. «Вы делаете ход. Затем Бог делает ход. Затем вы делаете ход». Он сказал, «Бог никогда не сделает свой ход не вовремя. И Он не пропустит время, когда Ему нужно сделать ход. Поэтому прекратите тревожиться. Ни о чем не переживайте. Но всегда молитвою и прошением, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом». И что произойдет? И мир, который приходит благодаря целостности, Бог наполнит вас этим миром Божьим, который превосходит разумение. Мы уже говорили об этом. Мы уже говорили о корнях слов. По правде говоря, наша голова не может даже начинать понимать тот мир, который доступен для нас. Мир, целостность. И Божий мир, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Я вижу еще один ключ, который, я думаю, нужно рассмотреть. Как я могу жить и не беспокоиться? Я молилась, но ничего не получила, и так далее. Если вы молились с верой, вы поверили, что вы получили, когда молились. Верно. И теперь у меня это есть. Да. И я благодарна за это. Да. Это мое. Это мое. Я пока этого не вижу, но я поверила, что получила это. И Бог сказал, что если я поверила, что я получила это, то я имею это. Поэтому у меня есть причина для благодарения. Да. Слава ты Богу. Ты ничего не видишь, но ты благодаришь Его за это, и затем Он я даст увижу тебе мир. Это. Он даст тебе мир для твоего да, сердца нет. и твоего разума. Тебе нужно сделать еще я один ход. Я увижу это. Он дал тебе мир. Ты делаешь следующий ход. Ты должна сделать что-то со своим умом. Ты не можешь позволить ему беспокоиться. Нет, нет. Ты должна начать думать. Я буду думать о том, что истина. Я буду думать о том, что честно, справедливо, чисто, что только добродетели похвала. Этот мир вернется. Что говорится в Исайе 33 или 26? Кажется, это 26.3. Там говорится, «Я сохраню в совершенном мире тех, чей разум сосредоточен на мне. Хорошо. Ты берешь свой ум, и это Новый Завет. А Исай 26.3 — это Ветхий Завет. Ты можешь взять свой ум, ты можешь отдать его Богу, и он даст тебе совершенный мир. Шалом, шалом. Вот как об этом говорится в Ветхом Завете. Хорошо. Может, я смогу выразить то, что я смутно вижу. Библия говорит, когда вы молитесь, верьте, что вы получили это. Вы не можете взять это и верить, что вы получили это в молитве, и в то же время переживать. И затем переживать? Понимаете, вы просто не можете так сделать. Если вы верите, что вы получили это, вы не боитесь не получить это. И благодарите за это Бога. Что это? Это благодарение, поэтому, когда мы молимся, мы верим, что мы это получаем. И с того времени мы пребываем в благодарении, хвале и вере до тех пор, Пока не получится наши свой руки, разум. пока оно не проявится. Да, сохраните на этом свой разум. Вы думаете да. об этих хороших вещах? Человек работает И он вас в мире. Там продолжают махать руками, что Хорошо. наше время истекло. Я не понимаю это. Мы скоро вернемся. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего. Сегодня с нами Били Брим, и мы отлично проводим время в Слове Божьем. Я рада, что вы здесь. Поэтому приготовьте свою Библию и вперед. Да, мы отлично проводим время в Слове Божьем. И сегодня мы посмотрим на один псалом, который входит в группу псалмов. Есть шесть псалмов, которые идут вместе. Это со 112 по 117 псалмы. И они называются псалмы Халель. Слово «Аллилуйя», «Халель» означает «хвала». Это хвалебные псалмы. И Псалом 112 начинается словами «Аллилуйя», «Хвала Господу». Эти псалмы, которые пели в те дни, в библейские времена, когда они восходили в Иерусалим, им нужно было приходить в Иерусалим три раза в году. Нужно было, чтобы приходили мужчины, а также могли прийти женщины и дети. Но им сказано было приходить в Иерусалим три раза в году, туда, где находился Ковчег Завета. Они должны были прийти туда, где пребывала слава Ашхина. И они приходили. Давайте поговорим о том времени, когда был храм. Они приходили, и они пели эти песни. Давайте возьмем времена Иисуса. Он жил в Назаресе. И вы знаете, что его родители, Мария и Иосиф, пришли на один из праздников. И вы помните, как однажды они не нашли Иисуса, потому что он остался в храме с учителями закона и книжниками. И он обсуждал с ними Писание. Он занимался писание. делом своего отца. Он занимался делом своего да. отца. Но эти псалмы, со 112 по 117, они пели их. И когда вы подходите все ближе, ближе и ближе к Иерусалиму, вы достигаете более высокого духовного понимания. Вы восходите в Иерусалим, неважно, где вы находитесь на земле. Если вы на самой высокой горе земли, вы приходите в Иерусалим, и вы будете выше, потому что духовно она выше. Вы приходите в Иерусалим. Хорошо. Итак, когда они приходили в Иерусалим, они пели эти псалмы со 112 по 117. И они поют их сегодня. Они поют их на особенные праздники. Они поют их на Пасху. Иисус пел. Я иногда задавалась вопросом в детстве относительно стиха, где сказано «И воспел, они вошли на гору». Мне было интересно, какой псалом они пели. Теперь я знаю, они пели 117-й псалом. Именно его пели на Пасху. Иисус мог петь «Этот день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонный». Он говорил о камне, которые отвергли строители. Он мог бы петь и это. Итак, один из псалмов — это Псалом 112 Это начало, давайте прочитаем его. Нет, это только начало первого. Я хочу прочитать 121-й псалом, который называется Песни восхождения». Это не один из хвалебных псалмов. Это не один из псалмов от 112 до 117-го. Но это также входит в группу псалмов. Это псалом восхождения, когда они приходили в Иерусалим. Это «Песнь восхождения», и они начинаются с 119-го псалма. Мы прочитаем. Есть группа псалмов, о которых я говорю, и это псалмы «Восхождение», или, как называет их Библия, «Песни восхождения». Чем ближе вы подходите к Иерусалиму, вы начинаете петь эти псалмы. Давайте посмотрим 121-й Псалом, и вы увидите, что они восходят в Иерусалим. Они поют эту песню. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». «Вот стоят ноги нашего во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда входит колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих «Говорю я, мир тебе, шалом тебе, ради Дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе». Хвала Богу. Итак, они восходят в Иерусалим, и они поют это. И они радовались, когда приходили в Дом Господень в те дни. И это местописание. Я являюсь членом организации «Христиане за Израиль», и ты тоже. И, по-моему, Терри и Джордж являются директорами этой организации в штате Техас. И они подчиняются служению Джона Хейги. А я региональный директор. И этот стих многие люди, которые любят Израиль, повторяют снова и снова. Они говорят «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Давайте возьмем последнюю часть этого стиха. «Да благоденствуют любящие тебя». В книге Бытия, 12.3 Бог сказал относительно Авраама и народа, который произойдет из его чресел. «Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну проклинающих тебя. Поэтому мы знаем, что те, кто благословляет Израиль, будут процветать. Я благословляла Израиль на протяжении многих лет, и я верю, что именно поэтому столько благословений пришло ко мне, потому что я благословляла Израиль, и я преуспеваю». И в первой части стиха говорится «Просите мира Иерусалиму». И многие люди, которые любят Иерусалим, молятся за мир Иерусалима. Они используют это местописание. Мы будем молиться и просить мира Иерусалиму. Но что означает это местописание? Молитесь или просите мира Иерусалиму? Означает ли это, что в Иерусалиме никогда не будет войн? Мы знаем, что последние войны будут именно в Иерусалиме. Война, описанная в 14 главе книги Захарии, это война, когда Мессия вернется назад. Его ноги станут на Иллионской горе, и будет война. Поэтому эти слова не могут означать молиться за полное отсутствие войны там. И я знаю, что некоторые из наших президентов в своем сердце... Я назову одного, Джордж Буш. Я знаю, что он хотел благословлять Израиль. Он был другом Израиля. Но он предложил план разделения Израиля. Он предложил то, что называлось «Дорожной картой мира». Это не было дорожной картой для библейского определения мира. Да. Это не было дорожной картой для целостности. Это было дорожной картой для разделения, чего нельзя допустить. Оно никогда не было благословлено Богом, потому что Бог не хочет, чтобы Иерусалим был разделен. Он говорит об этом в своем слове. Поэтому что же может означать «просить мира Иерусалиму»? Мы изучили настоящее значение этого слова «мир» на иврите. Мы знаем, что все еврейские слова происходят от корневого слова. И корневое слово для слова «мир» шалем. И это говорит нам, молитесь за единство Иерусалима, за целостность Иерусалима. Бог не хочет, чтобы этот город был разделен. Этот город не должен быть разделен. Этот город должен быть одним городом. Если есть на земле какое-то место, которое Бог не хотел бы видеть разделенным, то это Иерусалим. Мы должны молиться, чтобы там был мир, который приходит по причине отсутствия разделения. Очень интересные вещи произошли со мной, когда я получил это откровение. Поэтому, когда мы молимся за мир Иерусалима, это такой же мир, о котором мы говорили, который Иисус дал нам с Богом. Это молитва, чтобы Иерусалим был целостным и неразделенным, вечной столицей Израиля. Мы знаем, что разделение не является Божьей волей для Израиля. Быть разделенными это не воля Божья для Израильской земли или этого города. И на второй странице, Глория, ты увидишь, что я напечатала Иаеля, третья глава, 1 стих. Да. Здесь говорится о том, когда Бог приведет их домой. И мы знаем, что Он привел их домой. Во времена нашей жизни Он привел иудеев домой. Он освободил их из плена. И в третьей главе, 1 стихе Ииля говорится, «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, другими словами, уберу его, плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля» которые они рассеяли между народами, и землю мою разделили. Давайте прочитаем об этом в расширенном переводе. «Вот в те дни и в то время, когда я обращу плен и восстановлю Иуду и Иерусалим, я соберу все народы и приведу их в долину Несафата. Шафат — это суд или судья, и Ио — это Яхве. Яхве будет судить. Бог Отец будет судить эти народы. И там я произведу над ними мой суд за то, как они обращались с моим народом Израилем, с моими людьми, с моим наследием Израилем, которых они рассеяли по всем народам, потому что они разделили мою землю. Бог не хочет, чтобы что-то было разделено. Земля, город, ваше сердце, вы». Он не хочет, чтобы вы были разбитыми. Он не хочет, чтобы вас чего-то не хватало. Вот почему он послал Бога мира. Мы узнали вчера, что его так названо. Он послал князя мира, Сад Шалом, для того, чтобы дать вам мир с Богом. Теперь вы одно с Богом. Вы родились свыше. И вы можете переживать целостность своей жизни. Это совершенная воля Божья для вас, чтобы у вас все было целым и все на месте. Да. И нет Божьей воли для его города на земле, чтобы он был разбит, разделен. Нет Божьей воли на то, чтобы он был разделен. Знаешь, Глория, как он говорит церкви, что мы должны прощать? Он сказал, «Не позволяйте, чтобы в моем теле были разделения». Да. Его тело на земле, он глава, мы — тело. Тело Христа. Ты имеешь в виду разделение, распри, скизмы. Да, это разделение и распри, которые не являются частью Божьего характера. У Бога есть характер. Иисус — это выражение характера Божьего. Да. да. В Ветхом Завете много говорилось об иудеях, об их месте в Божьем плане. Но в этом вы видите характер Божий. В Слове Божьем вы видите, как открывается Его характер. И Его характер, когда Он открывает, что Он — Бог мира. Он — Бог целостности. Он Бог того, что приходит благодаря целостности. И Он хочет, чтобы все, что Он проявляет, было целостным. Он хочет, чтобы Его тело на земле было целостным. Он да. хочет, чтобы Глория Коупленд была целостной. Он хочет, чтобы Иерусалим был целостным. И Он хочет, чтобы он Израиль хочет, был Он хочет, чтобы целостным. брак был целостным. Он хочет, чтобы браки были целостными. Семьи были целостными. Да. да. Какой замечательный планировщик. Какой замечательный у него Нам план. лучше, чем наш. Какой замечательный Бог. Поэтому, когда мы молимся за мир Иерусалима, мы молимся за то, чтобы он не был разделен. И по правде говоря, сейчас есть много народов. И если они не исправятся, я думаю о том, как Ники Хейли сказала в ООН, наш посол в ООН. Она сказала: Да. Мы замечаем именно тех, кто голосует против Израиля. Я видела. Ты это. видела это? И мне нравится эта женщина. Я думаю, что она смелая. Вперед, Ники. Но я подумала. Есть кто-то выше, кто записывает эти имена. Да. Есть Бог, который судья всех, и так его названо на иврите. И Он записывает эти имена. Если вы против Иерусалима, как народ, я говорю о народах, если вы разделяете Его людей и планируете разделить Его землю, тогда Он накажет вашу страну в долине Сафата, И Он будет судить вас, потому что вы сделали что? Вы разделили Его землю. Вы разделили Его людей. Не нужно это делать. Не нужно разделять ничто и никого от Бога. Не нужно приносить разделение в тело Христа. Верно. Боже мой. Он говорит нам, что Он хочет устроять свое тело. Делайте это, чтобы вы могли устроять тело Христа. Вы пророчествуете для того, чтобы устроять Его людей. Вы проповедуете, чтобы устроить Его людей. Поэтому всякий, кто разделяет Божьих людей, Божьей Церкви, это нездоровая вещь для них. И это нездоровая вещь для вас. Это нездоровая Поэтому вещь. не нужно принимать в этом участие. Когда вы просите мира Иерусалиму, что это означает? Давайте вернемся к третьему стиху. Иерусалим устроен и как? Видите? Он строит Иерусалим. Он строит церковь. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Когда я впервые приехала в Израиль и начала проводить там много времени после смерти моего мужа, я спросила у Господа, «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» И он сказал, «Я хочу, чтобы ты изучала еврит в Израиле». И я поехала туда. Я начала заниматься в еврейской школе. И я проводила там время. Я начала ездить по стране, начала привозить других и организовывать туры по Израилю. И я обратила внимание, что везде, куда я еду, я видела картины, на которых нарисован Иерусалим. А над ним, на небе в облаках, был другой город. И я написала одну книгу, Глория. И вы можете видеть вот да, здесь у меня эту картину. Такая есть. Я думаю, что возможно... Да. Да, видишь внизу, вот эти дома внизу? А над ними есть еще один город. Хорошо, да, вы видите это. Вы видите эту картину. Замечательно. Я рада, что вы смотрите на нее сейчас. Вот что я видела по всему Израилю. Я видела такие картины. И были дома внизу, и иногда более красивые на небе вверху. И я думала, эти иудеи так много знают о небесном Иерусалиме. Откуда они так много о нем знают? Они так много говорят о нем все время. Но только в Новом Завете я увидела небесный Иерусалим. И я подумала, откуда они об этом знают? Как они на это смотрят? И я нашла некоторые старые синагоги, одни из старейших синагог в Иерусалиме. Зашла в одну из них, потому что в той синагоге был рисунок на стене, над святым ковчегом. У них есть ковчег, в котором находятся свитки Торы. И над этим ковчегом у них постройки. И над ними там облака, подобие миноры в облаках, и что-то похожее на свет. А также голубь. Это состоит из облаков, и это представляет Вышний Иерусалим. Они называют это Иерусалим Шельма Алла, Вышний Иерусалим, и они называют земной Иерусалим Иерусалим Шельмата земной. Итак, есть Вышний Иерусалим, есть Нижний Иерусалим. Они постоянно говорят об этом. Вышний Иерусалим, Нижний Иерусалим. Они больше знают об этом, чем мы. Но я всегда видела это больше привязанным к церкви, к Новому Завету, к нам. Поэтому мне было интересно, почему так. И я поехала в эту старую синагогу. Там был старый Равин. Он был из Нью-Йорка. У него была длинная седая борода. Он был очень дружелюбным человеком. Я спросила... «Я хочу знать, что это я вижу по всей стране. Я вижу вот эти изображения, картины Вышнего Иерусалима. Я слышу, как люди говорят об этом. Расскажите мне об этом». И он сказал, «Давайте выпьем по чашке чая». Мы сели, сделали себе чай. Я хотела бы рассказать следующее. Это небольшая шутка о нем. Но иудеи, они делают лыхаем. «Это как вот твоя чашка с кофе». You да. И они делают «Лехаим» за жизнь. И они говорят «До 120». рим до 120 за жизнь, другими словами. Мы должны так говорить. Я думаю, что поэтому они так долго живут. У них больше столетних людей в Израиле, чем где-либо в другом месте. И они говорят каждый день «За жизнь, живи Аллилуйя. до 120». И он сказал, «Знаете, что я говорю себе, когда делаю лыхаем вместе со своей женой?» И я спросила, «Что вы говорите?» И он ответил, «Я говорю себе, лыхаем эдмэхэс махат, то есть до 121. Он сказал, «Я говорю это себе, я хочу год прожить без нее». Она всегда говорит 120, а он говорит 121 себе, чтобы он мог год прожить без нее. Он просто забавный, он просто такой человек. Это говорит о о характере. Итак, я спросила об этих картинах, и он сказал «Хорошо». Я спросила «Откуда вы знаете о Вышнем Иерусалиме, И он сказал «Мне Моисей был там». Я подумала «Да, наверное». Мы все думаем о том, что он сидел на заснеженной вершине горы. Но если Джесси однажды из своей комнаты в гостинице попал туда, то, наверное, и Моисей. И они говорят, что Моисей был там, и именно там ему был показан план строительства Скинии. И там он увидел Вышний Иерусалим, и он увидел образ Небесного. И он сказал, «Есть параллель между Вышним Иерусалимом и Нижним Иерусалимом. У нас есть деревья, потому что там есть деревья. У нас есть река, потому что там есть река». И он сказал, «И не только он, но и другие равины, от которых я это слышала. И Иерусалим — это как город слитый воедино». Я посмотрела, что означают эти слова. «Слитый, устроенный воедино». И это слово хавар. Это означает объединенный, соединенный, соединенный. Я знаю, что еврейское слово хавер означает друг. Итак, у вас есть друг, и это слово происходит из корневого слова соединить. Потому что вы соединены вместе. Мы с тобой друзья. Поэтому это слово говорит: Иерусалим построен как город, который соединен воедино. Он слит воедино. И он сказал, это означает, что Небесный Иерусалим и земной Иерусалим сольются в одно. Фактически, они верят, что в другом мире есть Небесный Иерусалим и есть земной Иерусалим. И когда вы просите мира Иерусалиму, вы молитесь о том, что здесь написано: Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Вы молитесь о будущих планах Бога. Вы молитесь о том, чтобы земной Иерусалим не был разделен. И вы молитесь о том, чтобы небесный Иерусалим и земной Иерусалим слились в одно. И это проявится во времена тысячелетнего правления Христа. Это проявится. Они увидят этот город. Полторы тысячи миль Хвалу в длину и полторы тысячи миль в ширину. Это реальное место, оно реальнее, чем это. Он будет над земным Иерусалимом. Вот что вы делаете, когда просите мира Иерусалиму. Вы молитесь об их соединении. Вы молитесь о единстве небесного и земного Иерусалима. В Откровении 21 говорится, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Мы поговорим об этом завтра, да, о небесном это будет Иерусалиме, здорово. и о том, что это означает в жизни верующих. Вот что мы делаем, когда мы просим мира Иерусалиму. Мы не просто молимся о том, чтобы не было войны. Я упоминала о президенте Буша. Он не хотел там войны. Поэтому он предложил то, что называлось «мирной дорожной картой». И это должно было закончиться разделением. Нет, здесь говорится о другом. Вы не молитесь о том, чтобы там никогда не было больше войны. Вы молитесь, чтобы земной Иерусалим не был разделен. И вы молитесь о Божьем плане для небесного и земного Иерусалима, чтобы они стали одним. Даже в имени «Иерусалим» мы видим два города. Когда вы в Израиле, они говорят Иерусалаем. «Ярушалаим» заканчивается на «Им». Это двойное окончание. Когда вы считаете до трех «Ахат», штаим, «Шалош», вы слышите это «Им» в конце «два». Поэтому, когда речь идет о каких-то парах, например, когда вы говорите о паре обуви, вам не нужно говорить «две туфли». Вы говорите на Алаим. Вы говорите об очках как Мишкафаим. Поэтому, когда они говорят слово Иерусалаим, каждый раз, когда они говорят это, они говорят о двух городах. Они знают, что их два. О, Глория, это еще далеко не все, что мы видим здесь. Произойдет слияние небесного и земного Иерусалима. И мы поговорим об этом завтра. Хвала Богу. И о вашем месте в Небесном Иерусалиме. Вот это да. Это будет восхитительно. Слава Богу. Не пропустите завтрашнюю передачу, она очень важная. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами снова Билли Брим, и мы услышали много хорошего. Билли, мы действительно наслаждаемся да, этим просто... временем. Мы просто наслаждаемся, думая о том, как Бог делает нас целостными. Да, аминь. Верно. Целостность. Да. Он хочет показать целостность. Целостность в нашей жизни. Полноту. Он Бог мира. Мира, который приходит по причине вашей целостности. Иисуса названо князем мира. Он пришел и дал нам мир с Богом. Теперь мы в мире с Богом. Да, аминь. Мы одно с Богом. И мы вчера читали «Просите мира». И мы рассматривали слово «мира» в Библии. Там сказано «Просите мира Иерусалиму» в Псалме 21:6. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». И мы увидели, что мы не просто молимся за отсутствие войны, но мы молимся, чтобы Иерусалим на земле был не разделен. И в третьем стихе говорится «Иерусалим, устроенный как город, слиты в одно» слиты в одно. Мы видели, что это относится к Небесному Иерусалиму и Земному Иерусалиму. И я прочитаю вам одно местописание в Новом Завете. Фактически, это в книге Откровения. Здесь говорится о Небесном Иерусалиме, о Божьем плане. «И вознес меня...» Откровение. Откровение 21.10. «И вознес меня в духе на Великую Высокую Гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Итак, вот Небесный Иерусалим. Божий план в том, что он будет стоять в будущем. Он будет прямо над земным Иерусалимом, и одна из вещей, о которых мы молимся, это осуществление Божьего плана, чтобы они слились в одно, были сделаны одним. Небесный Иерусалим, особенно для церкви и для тела Христа, это место, которое Бог приготовил для нас. Я покажу вам в Новом Завете, как мы соединены с этим Небесным Иерусалимом. Мы обратимся к Евангелию от Иоанна 3.3. И вы знаете, что Никодим пришел к Иисусу ночью. Знаете, на иврите, когда вы просите о чем-то, я имею в виду язык, которым написана Библия. Если я ударила тебя или задела тебя, то вместо того, чтобы говорить «извините», я говорю с лиха. То есть, «простите меня», они всегда говорят так. Это прощение. Слиха. Слиха. Простите меня. Это дополнительная информация. Но Небесный Иерусалим и Церковь... Мы увидим нашу связь в Евангелии от Иоанна 3.3. И Никодиму пришлось прийти к Иисусу ночью, вы помните. Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. В традиционном английском переводе написано ⁇ родиться заново ⁇ И это новое рождение. Но буквально здесь в греческом тексте говорится ⁇ свыше ⁇ Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье, Никодим говорит ему,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 В традиционном английском переводе говорится «родиться заново». И это нормально, потому что мы знаем, что это новое рождение. Мы знаем, что в послании Петра и в других местах говорится о том, что мы рождены от нетленного семени. Это рождение. Но в буквальном переводе здесь говорится «если человек не родится свыше». Я прочитаю вам из буквального перевода Янга. В нем это переведено буквально. Иоанна 3.3. Иисус сказал ему в ответ, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Седьмой стих. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Хорошо? Итак, Глория, когда мы родились заново, мы родились свыше. Да, и это все изменило. И это все изменило. И вот место рождения, которое записано в нашем свидетельстве о рождении. Галатам 4:26. «А Вышний Иерусалим свободен. Он — Матерь всем нам». Помните, что иудеи говорят? «Вышний Иерусалим и Нижний Иерусалим». Если вы родились свыше... Да. Да. Я родилась свыше. Ты точно? Я тоже. Где мы родились? Мы родились от Духа. Вы не могли видеть, как это произошло. Итак, мы граждане Вышнего Иерусалима. Конечно. Аллилуйя. Посмотри на следующий стих. Мы прочитаем из послания к филиппийцам 3.20. Филиппийцам 3.20. Здесь говорится, «Наше же жительство на небесах, Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Это слово «жительство» — это греческое слово. Если нас смотрит Рик Реннер, возможно, он исправит то, как я произношу его. Но я скажу так, это Политеума. Я назову его так, Политеума. И, возможно, вы слышите эти слова, и вам слышится город Анаполис, Полис, Метрополис. Это слово «аполитеума» на греческом языке означает «город, гражданином которого вы являетесь, и где у вас есть права и обязанности». Поэтому можно сказать так. Наше гражданство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Хвала Богу. Поскольку мне нужно было родиться свыше, и я приняла Бога, я приняла Иисуса. В послании к римлянам 10.9.10 10 говорится, что я сказала своими устами, и затем в моем духе была рождена от Духа Божьего. И мое новое рождение сделало меня гражданкой небес. Твое новое рождение? Мое новое рождение сделало меня гражданкой небес. Прямо сейчас, ходя по этой земле, я гражданка небес. И я тоже. Ты тоже. Иногда я говорю так. Я пришелец другой планеты. Этот мир... Я бы не хотела так говорить. Почему нет? Почему нет? Они не знают о небесах. Они подумают, что мы с Марса или Юпитера. О, да. И тогда ты можешь сказать им... Наверное, лучше сказать так пришла «Я пришла сюда. сюда». Так говорили святые Ветхого Завета. «Мы просто пришельцы. Мы просто проходим это место. Мы граждане небес. Да. Наше гражданство на небесах». Верно. Нам сказано, что мы занимаемся тем, что похоже на дипломатическую службу. Да. Мы послы с небес. Верно. Но послы на дипломатической службе. Давайте возьмем, например, какую-то страну в другой части мира. У нас там есть посольство. Мы послы. Эти посольства и этот посол, они живут по законам Соединенных Штатов. Мы здесь, на земле. Но мы живем по небесным законам. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Да, аминь. Вот что я собой представляю. Вот что у меня есть. Вот кто я такая. Я гражданка Небес, потому что во мне живет Бог. Иисус очистил меня, чтобы Бог мог жить во мне. Я в мире с Богом. Я одно с Богом. Бог во мне. Я в Боге, и я гражданка небес. Он мой отец. Хвала Богу. Я его дитя. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Мы не одни в этом мире. Мы здесь, но Верно. мы не от этого мира. Да. Мы с небес. Мы божественные творения. Мы божественные. Наша жизнь приходит с небес. Наша жизнь приходит с небес. У нас есть вечная жизнь с небес. Мы граждане небес уже сейчас. Здесь не говорится, когда вы умрете, вы станете гражданами Нет. небес. Здесь говорится, наше гражданство на небесах. Сейчас. Откуда мы ожидаем и Спасителя? Господа нашего Иисуса Христа. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Итак, мы много видим об этом городе, об этом небесном городе и нашей связи с ним. Посмотрите 11 главу послания к евреям. Вы помните, что 11 глава к евреям — это великая глава веры. В послании к евреям 11.9 говорится об Аврааме. И здесь сказано, «Верой обитал он на земле обетованной. Он не был постоянным гражданином здесь». «Он обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследником того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание. Он реален, которого художник и строитель Бог». Аллилуйя. В 13 стихе, говоря об этих великих людях веры, сказано, «Все они умерли вере, не получившие обетований, а только издали, видели онные, и, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Все эти люди в 11 главе послания к евреям исповедовали, ⁇ Мы не от этой земли, мы на ней, но мы не от нее ⁇ И они исповедовали, что они были пришельцами и странниками на земле. Я странник. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечества.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 дабы они не без нас достигли совершенства. Все еще пока не завершено. Оно пока не завершено, потому что мы будем там. Мы исповедуем, да. мы с Глорией исповедуем прямо сейчас. Мы странники на этой земле. И Бог приготовил для нас лучшую страну, то есть небесную. И Бог не стыдится называть себя Богом Глорией Копленд и Богом Билли Брим. Я не стыжусь называть Его Богом. И мы не стыдимся называть Его Богом. Аллилуйя. Мы не стыдимся спасения, целостности Соза, который да. дает нам единство с Ним. Потому что Он приготовил для меня город. Какой это город? Это земной Иерусалим? Нет, это для иудеев. В тысячелетнем царстве это будет для иудеев. Они придут туда, гора Господнего дома поднимется выше всех гор, и они будут жить там в теле. Я не говорю сейчас о рожденных свыше людях, потому что есть иудеи, и есть язычники. Но когда вы верите... Да. Когда вы верите, что Бог воскресил Иисуса из мертвых и становитесь рожденными свыше, вы уже не иудей и не язычник. Вы новое творение. Новое творение. Новый вид существ. Мы получим откровение в эти последние Аллилуйя. дни, как никогда раньше, о том, что мы новые существа. И о том, что мы не от той земли. Мы граждане небес. И на небесах у Бога есть особенный город. И этот город, он приготовил для вас, для тебя и для меня. И я приезжаю да. к вам домой, Глория, и это красивый дом. Но это ничто по сравнению с тем, что вы получите на небесах. Хвала Богу. И мне интересно, как будет выглядеть ваш дом. Он будет совершенным. Он будет совершенным. Я думаю, что когда я перейду туда, я приду в ваш небесный дом, и скажу, «Глория, здесь все в твоем вкусе. Я знаю, что тебе это понравится». Неудивительно, что но такое. Это было построено для меня. Это было построено для тебя. Он приготовил для вас город, и Он приготовил для вас место в этом городе. Аминь. Он приготовил для меня город и место в этом городе. Это будет здорово, не так ли? Слава Богу. На всю вечность. На всю вечность. А теперь посмотрим 12 главу послания к евреям». Следующую главу. Он говорит о Небесном Иерусалиме, И он говорит нам, что мы работаем с ним в Завете. Но это не такой Завет, который был заключен на горе Синай. То была гора, которую они могли видеть и которой не могли касаться. Послание к евреям 12.18. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова» ибо они не могли стерпеть его, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями и будет поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». Но вы, в Новом Завете, в новое время, вы находитесь на другой горе. Но вы приступили к горе Сиону. О, да. И к ограду Бога Живого. Слава Богу. И к небесному Иерусалиму. Лучше из всех. Я не могу видеть это глория. Прямо сейчас я хожу верой, а не видением. Но благодаря этому стиху я знаю, что я работаю с Богом на небесах. Я знаю, что я войду в эти небесные дворы. Я поднимаюсь на гору Сион. Это город живого Бога. Это небесный Иерусалим. И именно в нем я веду дела. Слава Богу. Смит Вигельзворт сказал... Если вы не молились на небесах, вы еще не молились. Ответ на вашу молитву приходит с небес. Благословен Господь, и она возносится на небеса. Если вы верите и молитесь с верой, она попадает Хвала туда. Богу. И ваш ответ гарантирован. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму. И посмотрите, что говорится дальше. И тьмам ангелов. Столько ангелов, что их нельзя сосчитать. Аллилуйя, который посланы служить наследником спасения. Скажи это еще раз. Посланы служить наследником спасения. Кто это? Это вы и я и все остальные в этом здании. Они Ангелы. для всех, да? Ангелы. Ангелы, да? Служат нам. Они были посланы. У них есть работа. Да. У них нет выбора, у них есть работа. И они служат нам. Расскажи им, Билли, сколько раз они спасали нашу жизнь, если мы это знаем. Посмотрим, я думаю. Я думаю, что однажды мы узнаем. Но однажды, как говорил мне брат Хейген, Господь говорил ему о деньгах. И он сказал, «Не молись о деньгах так, как ты молился раньше. У меня на небе нет денег». Он сказал, «Поступай так, вас требует то, что тебе нужно». Да. И прикажи ангелам принести это, и свяжи дьявола, чтобы он не мог касаться этого. Они рядом, Глория. Они работают для тебя и меня. Сейчас ты поделилась очень хорошей информацией о принятии. Да. да. Скажи еще раз. Это то, что говорил Брат Хейген. Много лет назад, по-моему, ему нужно было 4000 долларов, чтобы открыть офис в Талсе. И он молился, и молился об этих 4000 долларов. И Господь пришел к Нему, по-моему, это было открытое видение. Если вы достаточно молоды, вы удивитесь, как много можно было купить на 4000 долларов. Верно. В те дни. Это правда. В те дни на наши деньги это 50 тысяч долларов. И Господь сказал, у меня нет 4000 долларов здесь на небесах. У меня нет денег на небесах. Он сказал, Ты востребуй их. Востребуй. Их. Ты востребуй четыре тысячи долларов в молитве. Ты востребуй их. И затем прикажи ангелам принести их и свежи дьявола, чтобы он не мог помешать этому, чтобы он убрал от этих денег свои руки. И что вы думаете? Он изменил то, как он молился. Он сказал, я больше никогда по старому уже не молился о деньгах. Ангелы ушли и взяли и вы эти деньги. Их, и тогда вы говорите ангелам, чтобы они шли и собирали этот урожай. И вы связываете дьявола чтобы он не мог коснуться его и помешать этому. Итак, нам нужно подниматься на гору Сион, чтобы работать с Богом. Мы приступили к тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. И там находятся все записи. Бог не возьмет вас на небеса на основании того, что записано в любой земной церкви. У него все записано на небесах. И Хвала если ваше Богу. имя там есть, вы там будете. И к Судии всех, Богу. Он Судья, к которому мы уже приходили. И к Духам праведников, достигших совершенства. Хвала и к нового завета Иисусу. Это завет мира. Слава Чем Богу. он подписан? И крови кропления. Его крови, которая говорит лучше, нежели Авелева. Благословен Господь. И дальше нам говорится о том, как мы работаем с Богом. И хотя мы здесь, на земле, да, мы работаем с Богом на небесах. И в представлении Иоанна фактически он видел небеса, и он видел брачную вечерю Аганца. Когда мы идем отсюда во время Вознесения, мы отправимся на брачную вечерю Аганца. И после брачной вечери Аганца придет будущее. И вот где я читал это место раньше. Откровение 21.9. Он сказал, где невеста? И один из ангелов, один из семи ангелов, это 2119, 21.9, откровение 21.9. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, подойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И он вознес меня на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Это наш дом. Там мы живем, вот откуда мы. Время истекает, но это удивительная вещь, что Бог... Я прочитаю вам немножко отсюда. Я не знаю, хватит ли у меня для этого времени, но... Дело это. Радость и блаженство возвращения, я читаю из книги Дэвида Барона. «Возвращение и искупление Израиля в буквальном земном Сионе будет прообразом и отражением даже более полной радости и большего блаженства, искупленных Богом из всякого народа, колена, языка и племени» которые будут безопасно собраны для Него в Небесном Сионе, в Вышнем Иерусалиме, и от которого Небесный Иерусалим во времена Тысячелетнего правления будет земным отражением. Между Небесным и Земным Иерусалимом во время Тысячелетнего Царства будут поездки туда-сюда. Это замечательное исследование, отличное. Но я хочу, чтобы вы знали, что ваше место... У вас есть место в Небесном Иерусалиме. Это место прибытия. Да, это место прибытия. Как в аэропорту. И вам не нужно улетать. Да, вам не нужно улетать. Нет отбывающих рейсов. Вам не нужно улетать, аллилуйя. Это здорово, Билли. Мне это нравится. Замечательно, не так ли? Подумайте об этом. Не пройдет много времени, как мы там окажемся. Мы будем там в небесном Иерусалиме. Да? Вам понравится там? Спасибо тебе, Иисус. Благословен Господь. Мы вернемся через минуту. Сегодня день пожертвований, и пока вы готовите свои пожертвования, мы с Билей хотим помолиться за ваши финансы. Отец, я возношу сейчас каждого человека, который сегодня жертвует. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Твоя совершенная воля осуществилась. Неважно, какое состояние их финансов сейчас, я верю, что Твоя совершенная воля осуществится в их финансах. Служебные духи, идите и принесите им деньги. Люди Божьи, обращайтесь к Слову Божьему и узнавайте, что записано Слово говорит вам о том, что у вас есть избыток и благословение. Если вы отдаете десятину, у вас есть удивительное благословение. Если вы не отдаете десятину, станьте таким человеком. Нам необходимо, чтобы наша вера двигалась в направлении сверхъестественного преуспевания. Мы с Кеннетом пробовали жить и так, и так. Мы жили и в бедности, и в достатке. Достаток лучше, чем бедность, поверьте мне. Но это доступно для вас в Слове Божьем. Как вы это делаете? Так же, как вы спаслись. Вы услышали о рождении свыше и приняли Иисуса Господом в своей жизни. Если вам нужна помощь в финансовой сфере, обратитесь к Слову Божьему, изучайте места Писания о финансах, вкладывайте их в свои глаза и сердце, и они будут выходить из ваших уст и делать вас успешными. Это доступно для каждого, как и исцеление. Именно так вы исцеляетесь Так же, как исцеление доступно, приспевание тоже доступно. Если вы пропустили какой то из этих передач, пересмотрите их. Вы можете зайти на наш сайт ksm.org.ua и бесплатно посмотреть их. Оставайтесь в Слове Божьем. Пусть ваша вера будет вверху. Храните ее на готове. Аллилуйя. Сходите на выходных в церковь, в хорошую церковь, где проповедуется Слово Божье. Иисус скоро придет, очень скоро. Я верю, что очень скоро. Если вы хотите заказать наши материалы, напишите по адресу, который вы сейчас видите на своем экране, и мы их вам вышлем. Это Глория и Билли напоминают вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус, Иисус Господь.